всем привет с вами компания видеодоска одна программа и тысяча возможностей писать в цифровом виде писать маркером использовать планшет для удаления лишних элементов передвигать элементы с помощью рук все это возможно уже здесь и сейчас и неважно какая у вас специальность или профессия будь то врач или учитель, с легкостью трансформируйте любые элементы, которые вам только нужно. Без видеомонтажеров и без команды видеооператоров. Пишите абсолютно любым цветом и также с легкостью вы можете это стереть. С нашим ПО у вас будет возможность удивить своих зрителей. Вы получите преимущество перед вашими конкурентами. Вы запомнитесь благодаря такому уникальному контенту и это будет преимуществом перед другими спикерами. На момент записи этого видео мы уже продали более 100 студий и записали более 10 тысяч часов своим клиентам. Один софт и тысяча возможностей. Перелистываем слайды, меняем размер графики, стираем надписи всего за одну секунду. Вы можете вызвать окно и найти там абсолютно любую необходимую вам информацию. Давайте попробуем перейти на наш сайт. Вводите любые данные и удивляйте своих зрителей. Перелистывайте презентацию с помощью трех пальцев. Проводите вебинары, онлайн-уроки и свои курсы. Используя наше программное оборудование С помощью планшета вы можете добавлять абсолютно любые предметы Например, прямоугольники Для того, чтобы выделить нужную информацию Или вы можете просто что-нибудь подчеркнуть Для того, чтобы сделать на этом акцент Оставляйте заявку прямо сейчас на нашем сайте И получайте 3D-макет вашей студии абсолютно бесплатно